И посмотрим на изменения на линии фронта. Итак, Луганск. В принципе, за сегодня ничего не изменилось. Северо-восточнее и северо... на севернее-Луганске линия фронта остается по-прежнему на прежних территориях, то есть между населенным пунктом Веселая гора и Счастье, между станицей Луганской и Макарова по трассе R22. Остатки вооруженных сил возле Лутугина, вышедших из аэропорта, закрепившихся вот в неком таком вот райончике, здесь, наверное, с помощью планшетов смартфонов или, не знаю, там еще каких-то радио или мобильных телефонов смотрят, как их по мы в Киеве возле Верховной Рады палят покрышки. У этих тоже может быть в знак солидарности, можно тоже спалить несколько покрышек. И если вы увидите сегодня небольшой черный дым, считайте, что вот эти хлопцы поддерживают вот тех, которые там сейчас. Люстрируют. Только там люстрируют, они еще сами не знают кого, а вот здесь вот люстрируют самих хлопцев. И как-то им это не нравится. Люстрация по отношению к кому это происходит? Та же, в принципе, ситуация и у хлопцев между Красным Лучом Петровская, застрявших здесь, не имеющих возможности продвигаться дальше и понимать, что после очередной перемоги с добытой возле Верховной Рады про них вообще теперь забудут. Ну, потому что они с добулы они перемогли. Они долго сражались там под Верховной Радой с невидимыми какими-то там э, воображаемыми противниками. Они словили какого-то депутата в мусорку посадили и так далее и тому подобное. Короче, ребята там устали возле Верховной Рады. И поэтому, извините, им придется отдохнуть. Так что вы, хлопцы, не рассчитывайте на их помощь. Они очень-очень устали. Им треба передохнуть. Крепитесь там, крепитесь. Граница с территорией Российской Федерации контролируется силами ополченцами. Ну, что уже говорить, если под новоиспеченными котлами, что уже говорить тогда ребятам из остаток первого южного котла. Эти хлопцы, наверное, совместно с бабушками или с дедушками, или просто пришли к местным жителям и сказали, дайте хоть посмотреть, что у нас там с добылы. у нас вообще есть где-нибудь перемоги, а тут нас отправили на войну, тут сражаемся, сражаемся, а перемоги вообще есть какие-нибудь? И вот так вот иногда заходят. Но я им сразу и объясню и напомню. Ребят, вы смотрите там поаккуратнее. Там женщины, там вы давайте не наезжайте там особо на русских баб, потому что их доверием проникнуться, воспользоваться. Вам это не удастся. Как только одна из ребят, из девушек или из местных баб, вот в Дьяково селе скажет, а ну пешлы вон отсюда, зрадники и фашисты. Вот, она автоматически сразу позвонит своему мужу. И вот поверьте, очень быстренько ребята с фронта, их мужья, братья и сыновья вернутся быстренько с фронта, и надерут вам тут задницы. Так что смотрите, баб местных не трогать, Это я вам так как предупреждение закинул. Надеюсь, они знают об этом. Пришли, посмотрели, не загадили ничего и ушли аккуратненько. Получили информацию и все. У там у вас по братым их ваших идет люстрация, они там друг друга люстрируют, они скоро будут люстрировать себя лежа, сидя, сзади, там Лешко обязательно пару способов скажет иллюстрации. новые какие-нибудь приборчики изобретут, вы знаете, скоро в магазинах появятся какие-нибудь там футболочки с названиями там, люстрируй мене, или або давай люстрируй разум, ну вот на фоне этого всего их там патриотизма будет зашкаливать, обязательно все выкрасят в жовто-блокитный цвет. Ну, а что делать? У них там очередная перемога. Пусть порадуются, они там что-то сдобулы. У них через месяц холодно будет в хатах, да, жрать уже нечего, в бюджете пусто. Ну, у них перемога. Не мешайте им перемогу праздновать. Остатки вооруженных сил в Моспинах и под Иловайском. Ну, здесь они закрепились, не передвигаются. Их как бы последние события вообще никак не устраивают, им бы лучше бы передали бы эти покрышки, потому что они им нужнее гораздо, или немножко бензинчика, и тепло им в принципе понужнее, они бы этой покрышкой если бы не одели, то хотя бы воспользовались как э, для костра что ли себе, приготовить покушать, в общем вот этим ребятам очень нужна энергия. В прямом смысле слова «энергия», в каких бы видах она ни подавалась, будь то это еда, будь то говоришь, смазочные материалы или так далее, тому подобное. Потому что рассчитывать на подачу энергии с космоса, или там на подачу своих побратымов западного континента не получается. Вот нарушена связь. Конечно же, Путин виноват. Агенты Кремля разрушили вот эту связь. И не получается энергию получать. Вот не звенит здесь фон, знаете, там сала Украины, и похоронку как-то здесь не воспринимают. И все чаще задумываются уже в слова этого гимна. Здесь это не подпитывает им и дух у них не, не нарастает. Вот бы им бы променяли, бы, я думаю, они сейчас песенку бы или бы жовто-блакитный флажок на печенюшку. На вот ту зловещую печенюшку. Да на любую печенюшку, они бы не побрезговали уже любой печенюшкой. Это четвертый котел, а тем временем идет люстрация. Ну и котлы. Что у нас на Южном фронте? Хунтовские подразделения так, в принципе, и не смогли сделать свой прорыв, разрезающий, направленный из Волновахи э, к территории границы с Российской Федерацией. Я думаю, здесь, сообща, имея общие планы, как и ребят-добровольцев, как и, в принципе, ополченцев ДНР, как и России, как и, в принципе, зашуганность вот этих вот хунтовских войск, здесь же грады стоят, вы не забывайте, там в Новоласпе, Староласпе, здесь стоит 184 града нового калибра 500 го супер мощнейшего и еще и как сообщил гелитей с ядерным каким-то там боеголовками вот они особо лезть сюда не хотят ну а в принципе наши цели совпадают зачем им контролировать якобы территорию или границу с российской федерацией ну не нужно никакие провокации они сейчас начнут списывать э, на применение каких-то серьезных дальнейших с территории Российской Федерации будут перебрасываться там минометы, супер дальнего следования, летающие танки и подводные вертолеты. Ну пусть пишут, Они, мы к этому нормально относимся. Их литература в принципе воспринимается, их любые брифинги там лысаки там и всех этих Герашенкова и Гелитеев нами уже воспринимаются как фантастика. Ну а почему нет? Может они жанр перепутали? Ну вполне логично так и просматривать. Если ты будешь смотреть на это как на адекватную информацию, у тебя шарики за ролики заклинивают. Но если как на фантастику, то вполне логично все. Пусть пофантазируют. Линия фронта возле Мариуполя, восточная Мариуполя, закреплена между населенными пунктами Саханка и Широкина. Также Толоковка, это восточная часть Мариуполя, числится за ополчением. Здесь же проходит и линия фронта, плавно перетекающая в речку, по которой отсутствует возможность и у одной, и у другой стороны перебрасывать, ну, форсировать бронегруппами эту территорию, эту речку. Подразделения хунты были выдвинуты на рыне Акоп. Может быть, вот они тут роют окопы, там роют окопы, ну тут разные, тут еще тролли наносят различные меточки. Ну что ж, роют, роют, я не знаю, что они роют. Кто-то роет окопы, кто-то на это смотрит, как роют себе могилы, кто-то думает, что это роют себе какие-нибудь для картошки, для деревьев, э, посадку там, для помидорчиков, не знаю для чего. Но роют, копают. Операция «Копай» сейчас в Мариуполе идет полным ходом. Ну что ж, это их предвыборная такая кампания. Если ты не копал, ты не ширый украинец, ты не еды на патриот, Иди копай. И я вижу, что этим заразился сейчас весь сведомый Мариуполь. Нормальные ребята, конечно, этим не занимаются, что им выкапывать. Хотя, бывает такое, что в фоне, в фоне увольнения или угроз, или там работы, ну и так далее, даже используются силы и наших нормальных потенциальных ребят, союзников и так далее. Но ничего, это, на это они смотрят нормально, в принципе. Диверсионно-разведывательные группы расположены севернее Мариуполя, Занимаются своим повышенным делом, ведут разведку, нарушают снабжение противника, ликвидируют те или иные колонны, нарушают их обеспечение. В принципе, занимаются своим делом. Дальше, под Докучаевском. Хунтовские войска, расположенные возле некого населенного пункта Александриновка, в спешном порядке должны покинуть этот населенный пункт, потому что контроль этой территории для них большими силами очень-очень грозит определением котла. Они это знают. То есть, если такой котел через вот, поселок Ясное не будет ограничен, то я думаю, что по Еленовке их отрезать могут гораздо глубже. И они даже не поймут, как это произошло, а котел образуется. Я думаю, что хунтовские войска все-таки покинут эту территорию. Если если у нас же задачи не совпадают с генералами штаба АТА. Вы же понимаете, что в штабе АТА один из генералов может и здесь решил немножко подзаработать себе на очередную дачку на Канарах. И решил списать здесь определенное количество там бронетехники, либо еще чего-то, сразу военторг открыть. Вот здесь. И тогда уж извините, хунтовские войска отсюда не выйдут. Как бы мы того не хотели, они все-таки слушаются тех приказов. Тогда придется ополченцам уже не ликвидировать их, а взять в котел и потихонечку отбирать то, что... Предположено, вот тем генералам. Выполнять совместную задачу. с, Как бы сказал Семен Семенченко, сливными генералами. Марьенко. Здесь проходит линия фронта. Ополченцы здесь еще все-таки контролируют территорию. Сюда зашли хунтовские войска. Определенная разведка боем. Такие разведки боем показали нам, что хунта уже делает довольно неуспешно. И ребята в армии Новороссии... Э, ну привычной для них форме Опыт набираются везде Аж бегом и аж кругом И вот такие разведки боем они ликвидируют занимаются, э, Заканчиваются все мини-котлами Для вооруженных сил Украины Попадают туда под это месиво, под эти котлы Абсолютно любые части, любые группы Маленькие, выдвижные Вот такие вот разведки боем для хунты Сейчас очень-очень опасны э, Билетом в один конец они это начинают осознавать. Может быть, в будущем они откажут от этой тактики. Посмотрим, сколько граблей им придется на этом скушать. Может быть, Маринка, может быть, Красный партизан, может быть, еще где-то. Они прокусят, вкусят, и не будет уже находиться тех авантюрных добровольщиков, которые решат проводить разведку боя маленькой группой. Аэропорт. По аэропорту сегодня по сводкам поступала только информация, что он дочищается, но что он зачищен полностью. Мы эту информацию не получали. Думаю, что информация такого уровня будет нам доставлена самыми первыми лицами Новороссии. Самыми первыми. И мы ее ждем с нетерпением. Видеообращение. В Ясиноватой и рядышком прибрежных территорий были отбиты вчерашние и позавчерашние попытки хунты туда зайти. В «Красном партизане» успешно поработала группа «Моторолы», ликвидировала очередных авантюрщиков, которые решили произвести разведку боем. Там они, в принципе, все и остались, вместе с боекомплектом, с оружием и так далее, и тому подобное. Моторола снабжает нас постоянно видеоматериалом, и мы узнаем, кто здесь принимал участие. То ли это добровольческие территориальные батальоны сюда залезли, то ли какой-то просто сведомый командир, который решил пробить себя с помощью там, ну, в политику с помощью каких-нибудь очередных перемог. Но, к сожалению, для него перемога не оказалась. Он перемогу свою сдобув прямо здесь. И мы знаем, что это место имело быть в «Красном партизане». Они были ликвидированы, такие группировки. Дебальцева, со Ждановкой. Так до сих пор и не воссоединились. Смотрите, что мы имеем. Малаорловка. Теперь выдвигает хунтовские войска к Новоорловке. И вот здесь вот Орлова-Ивановка тоже сейчас числится за... Эм, ну, я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Но если сюда вышла определенная БТГ если она здесь присутствует, то это еще раз есть возможность у наших ребят, то есть пошла на авантюру, видите, пошла, пошла на авантюру хунтовская группировка, только если это соответствует действительности, пока посводка мы не получали. Если ребятам нашим удалось их заманить в такую ловушечку, в такой капканчик, показали им коридорчик свободный, может быть, и дали даже разведчикам отписаться или отзвониться, сказать, что есть возможность пройти к дебальцевской группировке, заводят их в определенную кишку, отрезают, фиксируют, накрывают. Ребята наши это делали неоднократно, вот первый раз клюнула. Ну что ж, будем смотреть за вот этой рыбалкой по отлавливанию вооруженных сил Украины возле населенных пунктов Ждановка. Первый карп пошел, или это даже может быть не карп, ну неважно. То, что эта группировка не может вести эффективно боевые действия, хотя здесь военные нормальные находятся, ну, несколько причин, ребят, несколько. Продовольственное обеспечение, самое главное, боекомплект, но ну, нет уж возможности воссоединиться, нет возможности пополниться. Вот они и ищут свои лазейки, свои щели, шаги спасения. Пытаются, не брезгуют абсолютно ничем. Ну а правила, поскольку проходит это на нашей территории, нами же и установлены, э, вот хунтовских войск здесь особо, ну если ждут, то только по направлению, то только по направлению. Им открываются те или иные дверки только с целью, чтобы они туда зашли, но не вышли. К сожалению или к счастью, хунтовские войска этого не знают. И еще раз и откусят еще один кусочек от этой военной группировки. Она станет еще меньше. Дебальцево. Ну что ж, мне кажется, что они здесь зимовать собираются или как? Чего они здесь? Ни туда, ни сюда. Вот сидят себе и все. Что такое? Ребята мобилизованы, вы либо ждете свои 45 дней, на которые вас сюда забросили, в этот котел дебальцевский, чтобы потом оттуда вырваться, либо чего вы ждете? Как бы здесь задачи должны быть у вас поставлены, вашего местонахождения, просто охранять, да, пересечение трасс М4-М3. Ну, это большая цена, спорный вопрос, это знаете, овчинка выделки, наверное, все-таки не стоит. Вы не забывайте, что вы в котле. Как вы можете выполнять ту или иную задачу по охране, находившись в котле? Что это за такая задача? Наверное, вы что-то там попутали, эта задача сорвалась. А может быть, у них уже поставлена приоритетная задача выйти из этого котла. Но вот некоторые провокации, заминирования, какие-то растяжки им все-таки мешают. Думаю, что войска здесь не особо качественные расположены, не профессиональные, но есть большое количество бронетехники. И, возможно, еще хунтовские генералы решили здесь открыть очередной военторг. Мы уже давно об этом упоминали, говорили, что рано или поздно ребята возьмут в котел Дебальцево. Эта угроза существовала и все-таки э, ничего не было предпринято со стороны вот э, этой американской террористической операции, чтобы не допустить очередного котла с большим количеством бронетехники. Это серьезная потеря будет вот этого котла для хунты. Серьезная потеря для военного обеспечения и в принципе военных каких-то задач и целей в будущем для вооруженных сил Украины. Огромное значение, вот на мой взгляд, огромнейшее. Где же они еще народят столько бронетехники, если они потеряют это? А и автоматически ополченцы еще усилятся. Она же эта бронетехника не будет долго стоять, проставить. Поремонтируется, заправится и в бой. Куда? Обратно! Обратно! Туда, куда направили. Что у нас с бригадой? Алексея Мозгового. Особой передвижение нет. Хунтовская группировка думает, что решила отжать небольшой участок у бригады призрак. Возможно, даже ей удастся это. Я это не исключаю. Вот здесь единственная, наверное, Перемога, если так ее можно назвать у каких-то хунтовских подразделений. Думаю, что здесь особо сильно не охранялась серьезная армия, здесь не держалась, большие группировки батальона бригады признак здесь тоже не содержались, но некоторые гарнизоны присутствовали. В ближайшее время мы можем увидеть... Ну, любые изменения фронта на вот этом участке. Либо эту территорию начнет контролировать украинские войска, либо это обратно расширится вплоть до Горского и перейдет к Попасной. Все зависит от того, что какие силы от армии ДНР будут сюда направлены. Хунтовские силы и резервы здесь давно известны. А вот э, минус в том для них что им неизвестны противостоящие силы, и каким образом они могут сюда перенаправиться. Здесь прямая дорога прямо есть. Вот прямо к некоторому населенному пункту Желобок есть прямая дорога. И если ребята там решат укрепить свой северный гарнизон, сделают они это ну, с легкостью. Решать это будут в генштабе э, Новороссии, либо сам непосредственно Алексей Мозговой. Ну вот, собственно говоря, ребята, и все по карте. По карте особых изменений нет. Закрепления можем подвести до завтрашней черты. Мы ждем информации о подтверждении зачистки аэропорта Донецкого. Мы ждем информации о передвижении хунтовских войск с населенного пункта Ждановка и их бронетехники, а также их ликвидирование. Мы, естественно, ждем от Моторолы, как был зачищен красный партизан и кто конкретно там, каратель, фашисты или вояк, кто туда зашел. Мы ждем очень видео, потому что подтверждение уже пришло, а вот видео еще не пришло. Мы ждем и этого. Ну и, в принципе, ждем состояние вот этих котлов, как, что, где у них происходит. Будем в ближайшее время наблюдать за истерией очередной «Рой, копай, Мариуполь», «Перекопай весь Мариуполь». Ну, может быть, и это мы будем видеть в ближайшее время. Также, я думаю, что поступят нам некоторые сведения о работе диверсионных групп севернее Мариуполя. Вот так.